Здравствуйте, это программа «Тема дня». Меня зовут Виталий Поляков. Сегодня в мэрии представили временную схему объезда моста через Кача. Он закрывается на ремонт с 1 марта. Это будет большая проблема для всех автолюбителей, по крайней мере, так считают общественники. Итак, вот эта схема. Это у нас левый берег Кача, это правый. Улица 2 Брянская, Калинина, выезд в Солонцы. Так чтобы нам попасть теперь с улицы 2 Брянской, допустим, на Калинина, мост будет закрыть, переехать его никак. Со Второй Брянской мы едем на Кольцо, затем поворачиваем в сторону Солонцов, проезжаем э, путепровод. И здесь будет организован э, на выезде на перекрестке с Майерчика светофор. Отсюда надо будет э, давать большой зигзаг, приезжать на Майорчака. Она будет односторонней. Она и так узкая, но будет односторонней. И здесь мы выезжаем на Кольцо Калининской и уходим на Калинина. В обратном направлении другая схема. С Калинина мы обязаны по Кольцу будем повернуть на Майорчака доехать до перекрестка ГИБДД и уйти по односторонней улице, так называемому проезду ГУФСИН. И дальше здесь также будет организован на Брянской светофор, регулируемый перекресток, и дальше мы уходим уже либо в центр, либо куда нам надо. И эту тему сегодня я предлагаю обсудить с Павлом Штабровым, представителем Федерации автовладельцев России в Красноярске. Павел, здравствуйте. здравствуйте. Павел, как вам вот такая схема? Mm — -hmm. Все эти схемы, они не хороши только одним, потому что у нас изгибается прямой сейчас поток с улицы Калинина на вторую Брянскую. Mm -hmm. Он там достаточно насыщенный, составляет примерно половину от общего потока через эту развязку. То есть если мы эту, этот поток начинаем изгибать тем mm -hmm. или иным образом он у нас очень сильно теряет скорость, получает большое количество левых поворотов со светофорами, и я думаю, что там будут достаточно серьезные проблемы. Тем более, что... Спробнее. Да, проблемы с пробками, тем более, что и аварии тоже никто не отменял, а их угу. вообще никто не просчитывал. То есть, любая авария угу. при таком насыщенном потоке, она перегородит просто все. Ну и схема эта сама по себе, она сейчас-то загружена, да? Мы да. Мы постоянно да. там пробки и пробки, да? Сейчас вечером там очень напряженная ситуация, вот при движении именно через вот этот вот мостик. Угу. Но в департаменте градостроительства, я так понимаю, считают, что пробок будет совсем немного. Я сейчас предлагаю послушать заместителя руководителя департамента градостроительства Владислава. Заторовая ситуация увеличится, но увеличится не намного. Мы прорабатывали, просматривали количество транспорта, движущегося со всех сторон. Это со стороны улицы Калинина, со стороны проспекта Котельникова. В среднем показатели это 1600-1700 автомобилей. Значит, соответственно, накопление пробки там происходит на достаточно небольшом участке вот при организации схемы дорожного движения, о которой я только что говорил. Да, это 10-15%, возможно, ситуацию ухудшит, но и то только в пиковые часы. То есть, условно говоря, выехав на 3-5 минут раньше со стороны края, со стороны краевых дорог, можно попасть в то же самое время. В городскую черту Павел, согласны? что пробок будет меньше? Да, я считаю, правда, что это, я будет. считаю что это достаточно ну, такое умозрительное заключение поскольку считалось все это на недостаточно хорошей программе которая находится у нас в сфу она мало что учитывает то есть она учитывает загрузку перекрестка но не учитывает направление движения автомобилей вот когда проектировали эту развязку которая сейчас строится использовалась программа э, новосибирских ребят и там учитывается каждая машина которая проезжает через развязку куда она въезжает и откуда выезжает а не просто вот въезд и выезд. Угу. Вот, поэтому по-моему, самое простое, что можно было сделать в этом случае, нужно взять ту программу, потому что туда уже введены все эти данные, uh -huh. немножко увеличить их на коэффициент э, приобретенных машин за все это время. Uh -huh. Прошло с тех пор года 3 или 4. И понять, как будет де это действовать. То есть такие программы позволяют очень легко визуально определить, то есть ставишь светофорчик, он у тебя начинает работать, ему можно выставлять разные промежутки, и ты понимаешь, с какой скоростью у тебя с этой развязки уходят машины. Uh -huh. И как только ты просчитываешь развязку, добиваешься, чтобы у тебя хотя бы там все желтым было, да, а не красным. Тогда ты понимаешь, что вот это вот работает. Это первое. Этого не было, конечно, сделано. Я не знаю, по каким причинам. Второе, даже если утверждают, что именно вот такая схема будет работать, мы предложили свою версию происходящего. Давайте попробуем на недельку ее запустить, не разрушая мозг через скачу. Угу. А, ну, мы тоже получили отказ, потому что а о чем? Ну все же посчитано все нормально. Вот. Я считаю, что можно вполне этот мост оставить, не разрушать до 7 например, марта или до восьмого, да. Посмотреть, как неделю будет работать эта развязка. Если вот все это хорошо, схема утвержденная, да, да схема утвержденная, которая гарантируется, что мэрия uh -huh. гарантирует, что 10%. 15%. Посмотреть, как она работает, да, uh -huh. и потом уже делать. А потом уже рушить. А то сначала разрушить, то, в общем, ничего uh -huh. хорошего от этого не будет. Uh -huh. Но, я так понимаю, федерация автовладельцев предлагала еще и временный мост построить. Uh -huh. Да, то есть есть различные варианты. То есть, различные инженеры предлагали различные варианты решений. Там начиная от понтонного моста. Самое простое решение – это насыпь с трубами временная, которую, в общем, тоже можно сделать достаточно недолго. Вообще, у большинства людей вызывает вопрос основной, как 30-метровый мостик можно строить 8 месяцев. Угу. Вот это вот очень непонятно. Да, строить его будет с 1 марта по сентябрь. Да. И вроде как по контракту сибмост может сдать-то и в 2016 году, да? Вот э, с реализацией всех планов да, намеченных, оно всегда, всегда какое-то у нас получается что-то не то. Вдруг где-то прекращается финансирование, или у чуда находится какая-то новая труба в этом месте, которая не была исследована до этого, uh -huh. потом все останавливается и так далее. Мы уже просрочили эту развязку на год. Но временный мост, вот сегодня как раз Логинов говорил, что слишком дорого будет его построить, да? Ну, цифры никто не говорит, поэтому... Сопоставимо вроде по сумме со всей модернизацией с ремонтом этого моста. Может быть, какие-то источники мы могли бы найти вне бюджета? Вполне возможно, но эту проблему нужно каким-то образом решать. То есть uh -huh. мы с ней столкнемся буквально уже через месяц, и, что называется, будем посмотреть. Uh -huh. Сейчас предлагаю, Павел, посмотреть ролик сделанные в специальной программе, которая моделирует движение, заторовые ситуации вот как раз в этой части. Так, мы ну пока все зеленое, да, машины не поехали, да? Да, через, вот через полчаса буквально, после начала, час пик, начинается вот эта вот ситуация, где потоки увеличиваются, вот все, что красное, это mm -hmm. уже очень серьезное понижение скорости. Mm -hmm. Темно-красное, это уже, ну, прям mm -hmm. пробка. Нормально, хорошее. Здесь понятно, что ускорено движение машин, uh -huh. что время идет гораздо быстрее. Вот вся эта развязка показана. Но мы видим, что стоит и Брянская, и мы стоит Брянская. Сейчас мы дойдем до вот этой больнички, которая стоит uh -huh. мертво просто. Это Гусиновский проезд. Да, это называется. Гусиновский проезд. Да, вот он, одностороннее движение. Uh -huh. Вот левый поворот и. А брянская это и сейчас стоит на выезде да, из города, да, то есть с да. этим светофором? А тут в нее добавляется еще весь тот поток, который идет с Калинина. Угу. То есть Брянская, которая стоит до Венерички, и весь тот поток, который идет с Калинина на вторую Брянскую, наверное. Угу. Ну, странно было бы, если бы он там не встал. Угу. Но все-таки, вот что делать? Вот вроде как и мост надо ремонтировать, вот, вот, вот разрушиться. Вот как? Ну, подождали бы мы неделю, да, посмотрели бы на эту схему, а что дальше-то? Ну, а дальше уже принимать решение, что делать. То есть созывать серьезных инженеров и понимать, что э, важная вещи здесь это не исполнение там, бумажки или какого-то приказа мэра, который вот, он сказал, что нужно вот так вот сделать. А главное это интересы жителей этого города, потому что мы здесь живем, а никакие не ни бумажки, не инструкции, угу. не проекты. Вот. А в дальнейшем нужно, во-первых, покупать эту хорошую, нормальную программу, во-вторых, наполнять ее, в-третьих, чтобы с этим работали постоянно специалисты и смотрели все транспортные потоки в городе. И только э, обсчитав, обсчитав их вот на подобных программах, нужно начинать uh -huh. планировать э, э, строительство каких-то развязок или реконструкцию дорог в том месте и так далее. В общем, сначала это нужно думать, а потом приказывать. Uh -huh. Но вот ГИБДД ранее предлагало же еще отсрочить ремонт да, вот на время экономического форума. Так вот не совсем как бы, наверное, хорошо, да, вроде как заботиться о гостях, о членах правительства, чтобы они нормально проехали, а там уж красноярцы живите как хотите. Да, а это, собственно так? говоря, лишний показатель того, что все это делается не, не, не для красноярцев совсем, uh -huh. да. То есть мы готовы даже ужаться ради там двух десятков машин, там, vip звезд которые uh -huh. приехали помолоть языком сюда в очередной раз uh -huh. на три дня, да, и yeah. ради этого мы вот это вот все откладываем, несмотря на то, что ездить нельзя. И подрядчик сказал, что он и так не успеет эту развязку сдать, uh -huh. тем не менее мы ради них еще отложим. Это вот такой прогибон очень неприятный, да, который был, собственно говоря, сигналом к тому, что ну, это, это все не для людей, это все вот так вот. Uh -huh. На том месте же будут строить еще двухуровневую развязку, сколько? Три uh -huh. года возводит ее уже, да? четыре, уже uh -huh. стыдно прям за наших строителей, что да. не могут. Да? Как считаете, вот эта развязка двухуровневая, Брянская, Калинина, вторая Брянская, она серьезно улучшит ситуацию? Она, она серьезно должна была улучшить ситуацию примерно пять лет назад. Вот, когда она была там задумана, придумана и так далее. Угу. Сейчас, сейчас, да, она улучшит ситуацию, которая сейчас есть в нашем городе, но через буквально 5-10 лет у нас застройка очень сильно будет меняться. То есть у нас добавляются новые микрорайоны, и как там будут строиться маршруты, непонятно. Но пока что точно ясно, что достаточно большое количество людей живет за городом, я в том числе живу да. в направлении эмилианова солонцов угу. и очень сильно... Серьезный поток на въезд идет утром, на выезд идет вечером. Собственно говоря, почему эта развязка получилась двухуровневая? Я вот присутствовал тогда, когда ее проектировали, mm -hmm. там была история такая. Ровно в той самой программе новосибирцы четко показали, куда идут машины, куда идут потоки. Потому что визуально казалось, что если сделать хотя бы правоповоротный шлюз с Брянской наверх mm -hmm. на вторую, то это разгрузит перекресток ну уж точно процентов mm -hmm. на 15. Оказалось, а что нет, потому что основной поток идет прямо mm -hmm. на выезд. Именно поэтому было принято решение делать вот такую двухуровневую. Развязку, чтобы потоки, не, максимально не тормозясь даже через кольцо, uh -huh. свободно выходили из города. Вообще задача всех э, развязок, которые стоят э, на, на въезде-выезде uh -huh. из города, максимально быстро выводить транспорт из города. Максимально быстро выводить. Да. У нас же начинают туда лепить светофоры, начинают делать левые повороты, как на Бугаче, из-за чего у нас там все встает. У нас была недавно реконструкция улицы Высотной, где кольцо в конце, конечное. Да? Так вот там идет три полосы, а выезд потом направо идет через полторы полосы, опять в три. Да. Ну то есть это вот такая вот дичь, которая вообще в принципе не должно быть. И это все на выезде из города, который должен обслуживать максимально быстрый вывод транспорта. Вот еще при Петре Ивановиче Пимашкова, в нашем мэре, да, мы строили активно правоповоротные шлюзы. Как считаете, вот они оправдали себя? И почему сейчас их вот не делают? Да, они оправдали. Их сейчас не делают по той причине, что их ресурс практически исчерпан. То есть у нас сейчас очень актуальная вещь при проекте... Некде строя, получается. Да, ну просто? да, они просто, если их делать, то они не сильно будут улучшать да. ситуацию. Правопоротный шлюз, он входит в... Инфраструктуру дороги достаточно органичная, особенно если он правильно сделан. К правоповоротному шлюзу, как правило, должна прилагаться еще разгоночка. Такая метров 50, угу. чтобы ты выруливал не сразу в полосу, да, а как на трассе, выруливал в разгонку, а потом э, органично встраивался в угу. поток. Иначе ты будешь стоять в этом шлюзе с завернутой вот так вот налево мордой и ждать пока mm -hmm. оттуда там mm -hmm. тебя кто-то налетит или нет. Говорили, то, а, то же самое касается с лев, с, левых поворотов, которых в принципе-то не особо должно быть. Но если там есть левый поворот, то его нужно тоже организовывать с, полос, с полосой торможения, чтобы не получалось, как а, ты поднимаешься по Дудинской, там на, на, выезжаешь на Шахтеров и тут смотришь, что этот ряд останавливается. То есть хорошо, yeah, если конечно, люди да. там ездят каждый, каждый день, да, а если там новичок, то он влетает в мой бампер. Это произошло полтора года а вот он не знал, что там, оказывается, люди угу. стоят налево. Павел, большое спасибо вам. Мы все-таки надеемся, что хоть в этот раз чиновники окажутся ä, правы, да, и что ä, временная схема объезда ремонтируемого моста через скачу все-таки не принесет горожанам так много пробок, как говорит Павел. Спасибо и до свидания.